Он не он не до, 18 до 18 часов до до последнего клиента. Это как так? так. Это так решение гора о том, чтобы приняли границ, всех границ. нет решение. Горасберкома гласит границ, о том, границ, что, что, что сделать, должны 8 принять 8 часов. Принимать документы уже никто не будет. Будете документов? Простите, пожалуйста, ИКМО должно работать. Но принимать никто уже не будет. Что вы будете здесь сидеть? Для чего в смысле, никто, а не никто не будет? Никто он обещал, что он сам, вернется. Приходите и сдавайте. Вернется, нету, и скажет, что он да Каченко не вернется, потому что работал у нее до 18 часов. только что с вами сесть и до утра? Да. Сидите, Для да. чего? Чтобы и, и не Дания работает, повторяю, до 18 часов. Будьте в бездны, покиньте помещение. А избирательная комиссия муниципального образования по решению горосбиркома работает? А тут уже сидит очередь. И сейчас. Девять часов, мы пожалуйста, приходите, сдавайте документы. Я а, ни а, не, не имею Чары мероприятия. Не, а. не кричите, пожалуйста. Я пока. не кричу. Вот, Комментируйте, пожалуйста, вашему коллегу Ткаченко, который это не, назад, не надо, секунду, надо, секунду, надо, что, сказал. На все уважаемые избиратели, кандидаты, я вернусь и мы продолжим. Это сказал человек, который вот вышел отсюда. записано все. У нас есть видео. До восемнадцати часов работает здание. Пускай пригласите, пожалуйста, Ткаченко и пускай он это покинет Завтра в девять часов, пожалуйста, заходите. Если вы не имеете отношения, если вы не знаете решение, начали да. дела делать. Говорите, что нам делать. Секундочку, что вы сейчас нарушаете статью 141 Уголовного кодекса, которая гласит, что нельзя воспрепятствовать кандидатам в осуществлении избирательных прав. По решению город Ткаченко обязан принимать до последнего клиента всех, кто пришел до, 18. до 18 часов. Сейчас он ушел и сказал, что вернется через пять минут. Вы от его имени пытаетесь выгнать Я ни от чего имени ничего и не действую. Я действую от своего имени. И говорю вам, что здание работает до 18 а часов. Пожалуйста, покиньте помещение. В 9 утра вы завтра, завтра приходите, и давайте документы. В, Будьте вы, любезны. Ваши не здания не могут быть выше законов. Я ничего не признавал, я повторяю вам. Есть график работы здания до 18 и часов. 18 часов наступило, уже 20-й идет Сейчас час. Поэтому будьте любезны, покиньте помещение. Можете прошу в Принимать документы никто не.